Сергей Николаевич Багур, председатель Российского Общенародного Союза. Сергей Николаевич, расскажите о своей организации. Российский Общенародный Союз одна из старейших у нас политических организаций России, потому что нам через год будет 30 лет. Мы возникли, когда была запрещена Коммунистическая партия Советского Союза, не было других политических партий, патриотического направления, возникали mm -hmm. только либеральные, демократические, mm -hmm. и все те, кто выступали против разрушения Советского Союза, против э, вот этой прозападной политики тогдашнего президента Ельцина, мы образовали Российский Общенародный Союз. Mm -hmm. И мы были жесткой и непримиримой оппозицией в эпоху Ельцина. Mm -hmm. В том числе э, среди тех, кто голосовал 12 декабря 1991 года против разрушения Советского Союза в парламенте, большинство были члены Российского Общенародного Союза, других представителей партии каких-либо, среди них нет. было. Все остальные голосовали за. Каких успехов вам удалось добиться на этом попрещенном? Ну, вы знаете, мы уже больше 10 лет не представлены в парламенте, поэтому мы сегодня не парламентская организация, хотя не скрою, будем баллотироваться и выдвигать свой список в 2021 году. А так успехи были большие, потому что мы помогли сохранить российский статус за Черноморским флотом, помогали крымчанам в становлении республики Крым, помогали в защите Приднестровья и в конфликте Абхазии с Грузией, конечно, выступили поддержку, чтобы Абхазы должны иметь право на самостоятельную жизнь. Мы заступились за российские интересы в 1991 году, когда Ельцин вслед за Горбачевым хотел отдать Южные Курильские острова. И мы сорвали эту передачу, согласитесь, это весомый политический капитал. Ну а дальше мы помогали нашим друзьям и на Балканах, и на Балканах, в арабском мире mm -hmm. моими политическими партнерами давно уже являются сербская радикальная партия Ваислава Шешеля или прогрессивная социалистическая партия Украины Наталья Витренко, которая сегодня борется за mm -hmm. вектор российской ориентации Украины. Mm -hmm. И, допустим, партия БАС в Сирии mm -hmm. или, допустим, национальный фронт во Франции. Так что мы, русские консерваторы, были, есть и остаемся, причем многонационального состава. Но у нас все, кто состоят в Российском Общенародном Союзе, понимают, что скрепа нашей державы – это русский язык, это образ жизни и духовные ценности, основанные на православной культуре. Вопрос. Вот как вы видите национальную идею России? Вы знаете, национальная идея России – сбережение справедливого мира, мироустройства с тем, чтобы мы все лично были готовы прожить жизнь по совести во имя спасения души. Лет, смысл. А потому что мы иногда забываем, что, допустим, смысл жизни человека и смысл жизни народа, они различны. Угу. Если смысл жизни человека это действительно достойная жизнь э, во имя спасения души, угу. то э, иное дело с народом или с нацией. Угу. Ведь иногда человеку нужно идти на самопожертвование, чтобы сберечь свою душу. Этого не может сделать ни одна нация, ни один народ, потому что народ не может себя принести в жертву, чтобы жил другой народ. Это будет просто чудовищное преступление. Поэтому среди народов и нужно обеспечить гармонию. И в этом отношении миссия России, и случайно мы говорим что вот эта скрепа Великой Державы, которая стоит за формулой «Москва, 3 Рим», угу. она не пустая фраза. Именно восточно-христианская цивилизация сберегает сегодня духовную основу человеческого существования, то, которое почти утратила западная цивилизация. Угу. Почему западная цивилизация, где безнравственность зашкаливает, где утрачивается... Человеческая в человеке, она боится нас, потому что они боятся объединения русского и тюркского миров, православных и мусульман. А ведь э, русская цивилизация – это э, результат союза славянских, тюркских, финно кавказских народов. Э, и мы объединились при различном этническом происхождении. Иногда даже при различном вероисповедании, но на той скрепке, о я сказал, mm -hmm. на русской культуре, православной традиции. Слово о русской культуре. Как, Какой, на мой взгляд, должен быть образ России будущего, если учитывать как за загостарство строительства русское самосознание? И что будет с Россией в условиях глобализации? Но прежде всего нам нужно понимать, что глобализация – это вещь очень противоречивая. Существуют глобальные проблемы, которые стоят перед человечеством, и мы объективно можем их решить, только объединившись. Эти глобальные проблемы, например, проблема отсутствия во многих регионах России пресной воды, или отсутствие продовольственных ресурсов, многое другое. Вот та же экологическая ситуация в мире сегодня имеет больше перспектив уничтожить человечество, чем ядерная война. Вот это, это трагичный парадокс. Пора думать, пора останавливаться в кризисах, пора тормозить в конфликтах. А с другой стороны, когда нам попытались навязать глобализацию по североамериканским стандартам, то есть вот унифицировать человечество по тому, как говорит Вашингтон или Брюссель. Мы с вами получили кризис между цивилизациями. У нас ведь не только русская цивилизация, у нас много цивилизаций, то есть тех систем жизни народов, которые имеют отличные от других ценностные системы, нравственные подходы и многое другое, Потому что отдельно существует, вот сегодня собирается европейская цивилизация. И выход, допустим, из Евросоюза э, Великобритании, он закономерен. Потому что Великобритания живет в ином мире, чем Франция, Германия и континентальная Европа. У нас есть арабская цивилизация, китайская, индийская. И каждая из них это уникальная ценность. А когда говорят, вот давайте всех здесь жить так, как Говорит Совет Европы. Mm -hmm. Вот Он говорит, что семья может быть разной. Мужчина с женщиной, женщина женщиной, мужик с мужиком. Они уже придумали четыре пола. Mm -hmm. И запрещают э, э, в свидетельстве о рождении писать отец и мать, чтобы не обижать дескать, никого. Писать родитель номер один, родитель номер два. Mm, это, же это не просто деградация. Это триумф разнузнанности и бездравственности. Это убийство человеческого в человеке. Поэтому для них и опасны. Поэтому для них опасен мусульманский мир, опасен православный мир. Мне, например, с Европой все понятно, она практически погибла. Через пару поколений она будет мусульманской. Если она вообще сохранится. Но я не хотел бы, чтобы мои дети говорили на каком-то другом языке, кроме русского. Нет, иностранные языки знать надо. Но русский язык должен сохраниться в истории. И русское общество должно сохраниться. Вот поэтому мы и говорим, что сегодня идет очень жесткая борьба. И я хочу обратить ваше внимание, что не все понимают, где проходит линия фронта. Иногда кажущиеся события, которые выглядят глобальными, на самом деле мелочевка по сравнению с тем, что происходит на самом деле. Ведь если мы говорим о геополитике, то сегодня наш президент Путин, президент Трамп, канцлер Меркель и многие другие в этой линии фронта находятся с одной стороны. И они объективно союзники, как бы это не парадоксально выглядело. А кто с другой спросите? А с другой... Более серьезная структура, которая сегодня пытается покончить со всеми государствами без исключения. С конца 20 века эта сила стала глобальной. Я говорю о транснациональных, прежде всего финансовых транснациональных mm -hmm. корпорациях. То есть это Северо Шагерокфеллера, Конд и Морган, да? Речь не в фамилиях, речь в системе. Потому что, ведь и наши олигархи пытаются встроиться в эту транскорпоративную сеть, но у них не получается. Что такое влияние корпораций? Они хотят жить процветающе, подчинив себе весь мир. Им не нужны посредники в виде государств, Им не нужны сами народы. Им нужно... А, высший да. уровень жизни где-то для 500 миллионов Сейчас, человек, да. даже золотого миллиарда уже нет. А у нас сегодня ведь несколько миллиардов человек, так вот они... Откуда возникают эпидемии, вот типа китайских? Потому что им нужно решать вопрос об уничтожении излишков населения. Как жестоко. А, а там нет никакой нравственности. Они хотят принести в жертву целые народы. И почему все президенты для них являются потенциальной обузой? Вот возьмите конфликт между эстаблишментом США. Вот в чем спор между группировкой Трампа и группировкой Хиллари Клинтон? В том, что вот группировка Клинтонов представляет вот этот лобби транснациональных корпораций которые провозгласили лозунг и на выборах, она ведь об этом говорила, что Америка должна обеспечивать глобальное лидерство себе в мире. Глобальное управление, вот что для них важно, даже если для этого придется пожертвовать самим населением США. Угу. А Трамп выступил с другой стороны, он сказал, нет, Америка для американцев. Мы должны использовать все ради себя, но развивать у себя промышленность, рабочие места, свой народ. Использовать НАТО в интересах США. А не США через НАТО в интересах глобального управления. И вот у них это очень жесткий конфликт. Я э, искренне хотел бы, чтобы Трамп был избран на второй срок и дожил бы до конца второго срока, а Потому что все очень серьезно. Почему и нам сегодня важно вести переговоры, чтобы понимание между лидерами государств вернулось, что нас больше объединяют проблемы, чем разъединяют. Сергей Кашвад, есть версия, что капитализм демонтируется, и такие эксперты, как Фурсен Пякин, говорят, что нас ждут новые средние века. Как вы это прокомментируете? То, что капитализм показал тупиковость, на мой взгляд, очевидно, потому что завершается эпоха эйфории от денежной цивилизации и эйфории от того, что можно строить развитие, развитие общества через развитие судного процента. Нет, Это тупиковый путь. А нам сегодня предлагают обустраиваться в этом тупике. Ну, вот как можем, если давайте обустраиваться, не надо этого делать. Надо понимать, что обрушение Советского Союза, не обрушила идею социальной справедливости. У нас те же самые социалистические ценности сохранились в Китае, на Кубе, во многих других местах. Вот, знаете, я много раз бывал на Кубе, как заместитель председателя Государственной Думы, как глава партийных делегаций. Вот они смогли, совершив Великую Кубинскую революцию, Соединить идеи социализма и идеи национального возрождения. Mm -hmm. Идеи национального освобождения. И у них никогда не было нигде портретов братьев Кастро, членов Политбюро. Нет, у них были портреты только погибших героев. Хосе Марти, Че Гевары, Синь Агаса. У них не было культа личности живых. Наоборот. У них члены Политбюро ездили в наших «Жигулях» копейках. У них не было вот этого расслоения, которое нам подарили минувшие 30 лет. Чудовищного социального расслоения. И они устояли, даже когда Советский Союз, а затем Ельцинская Россия предали Кубу и пытались заставить Кастро капитулировать перед Америкой. Они устояли. Вопрос о разногласиях и Как Вы считаете, нужна ли Россия новая религия? Например, пусть будет это объединение ислама христианства, или, например, какая-то новая религия, как осмысленное дело человека с Богом. Как вы считаете, сохранятся ли у нас профессиональные различия? Если да, то по какой причине? Религия — это не та вещь, которая конструируется в эпоху развитых цивилизаций. Они могут возникать, они могут исчезать, но э, главное, что мы должны понимать, все мировые религии исходят из принципа существования единого Бога. Они по-разному могут его понимать, но Бог един. И сколько бы материалисты, вот о нас учили материалистическим подходом, mm -hmm. не говорили обратно, э, mm -hmm. у нас все люди верующие. Одни верят в Бога, другие верят в то, что его нет. Но они такие же верующие, потому что доказать это, несмотря на все усилия Эммануила Канта, там других философов, доказать это оказалось невозможно. Потому что есть вещи, которые необъяснимы, и на сегодняшний день их называют, это артефакт. Уберем его, не будем над ним думать, не будем его рассматривать. Вот и получается, что на самом деле у нас нет достоверной истории человечества. Вообще нет. Uh -huh. Вот когда мы привыкли э, с детства руководство теории Дарвина, развития видов, и говорим, вот человек произошел от обезьяны, вот кости такие, такие, но вот есть недостающее звено, которое не позволяет нам, сегодняшнего человека, соединить с этими костями. Uh -huh. А вот даже... Обозримое прошлое, вот эти вот тысячи лет, которые достаточно хорошо документированы летописями, произведениями искусства, археологическими памятниками, они показывают, что за обозримое прошлое человек не менялся. И возникает вопрос, если человек не менялся в эти тысячи лет, а может быть действительно... Он и не от обезьяны, а от Бога. Как в том анекдоте, помните, когда мальчик спрашивает папу, говорит, папа, а мы от кого произошли? Он говорит, от Бога. А вот мой сосед Петя говорит, что от обезьяны. Он говорит, ну Петя с его папой может быть от обезьяны, а мы от Бога. Поэтому все не так просто. Ведь не только история для нас сегодня загадка, а у нас сегодня есть необъяснимые вещи в точных науках. Я один из академиков, физиков, как-то говорит, Сергей Николаевич, вот я академик Академии наук СССР. А я не знаю, что такое электричество. Нет, я теоретически вам расскажу, как у нас везде мы пишем, что это движение электронов, но это мы теоретически. А на самом деле мы до конца это не понимаем. Это не объяснил. Так что у нас очень много непознанного, и человечеству пора бы собраться вместе, чтобы с этим непознанным разбираться. А у нас, к сожалению, сегодня конфликт между цивилизациями. Мы на грани мировой войны, потому что то, что ведь учинили американцы с убийством э, генерала Сулеймани, это беспрецедентная вещь, только... Терпение Ирана и понимание Ирана, что открытой войны с Америкой, там не будет победителей, удержало от того, чтобы иранцы восприняли это как повод к войне. Но ведь вдуматься, Соединенные Штаты Америки наносят ракетный удар по территории государства, с которым они не воюют, чтобы убить высокое лицо третьего государства, которым они тоже не воюют. И то, что они его обвиняют в причастности к терроризму, они сделали ведь после того, как убили. А где гарантия, что такой удар они не наносут по территории Российской Федерации, любой другой? Это ведь теперь прецедент ведь в том, что они не только не изменились, они сказали, мы рады, все получилось. Ничего себе, ничего себе, когда? А ведь там погибли и должностные лица, руководители ополченцев э, Ирака, которые вместе с американцами боролись против ИГИЛ. То есть они убили союзников uh -huh. и говорят, ничего подобного, мы извиняться не будем. И выводить войсками собираемся. А если настаиваете, оплатите нам что-то. А Ирак что, их приглашал, что ли, оккупировать себя? Нет. А почему он должен платить за то, что они должны уйти? Жандарм не в общем, в ситуация, конечно, между полным бредом и полной катастрофой. Николаевич, вот каким вы видите роль женщины в современной России, и насколько важны сейчас семейные ценности в условиях такого шатвого мира и западного развращения? Вы толкаете меня на опасный путь, потому что я, конечно же, люблю иногда иронизировать, и особенно когда речь идет о женщинах, потому что если взглянуть в историю, я согласен с одним выдающимся историком Франции, который написал несколько томов. О том, что именно женщины являлись поводом или причиной всех исторических потрясений. Всех революций, всех войн. Это не только Троянская война. Великая Французская революция, Февральская революция. Везде женщины были первыми. Поэтому, если все же не уходить далеко э -э, в иронию, я, например, когда сейчас идет долгожданная для меня конституционная реформа, выступил с предложением, что, конечно, нам нужно вернуть в Конституцию требования, норму правовой, что семья – это добровольный союз мужчин и женщин. И после этого моего выступления на эту передачу обрушился шквал негодования. И не за то, что я говорил, что нужно записать э, ликвидацию расчлене разделенности русского народа. Не за то, что я говорю, что надо записать преемственность от Советского Союза и Российской империи или э, православную э, традицию нашей культуры. А именно за то, что я заикнулся о семье как союзе мужчины и женщины. Я вначале удивился, говорю, и что? Это надо оправдывать, что ли? Так это же элементарная, оказывается, это уже не элементарная вещь. Это посягательство на толерантность европейскую. И у программы начались большие проблемы, причем цензура сегодня не государство, не министерство культуры. Цензурой сегодня является сам YouTube. И Понимаете? они говорят, вот мы или вообще снимем эту вашу программу, исключим из Ютуба, или, или это будет стоить штрафа, или еще что-то. Еще себе, говорю. Вот это свобода слова. И, конечно, я считаю, это принципиальной вещью. Чего бы это ни стоило. Пусть, пусть возмущаются какие-то там меньшинства. Знаете, я, я против того, чтобы подглядывать в замочную скважину, кто с кем. Суть. Это вещь таинства и частной жизни. Вот частная жизнь должна быть неприкосновенной. Когда у нас по телевидению в годы показали там сюжеты, банный сюжет с министром юстиции, потом сюжет якобы с генеральным прокурором, то у меня вопрос был не к министру юстиции, не к генеральному прокурору, а к тем, кто вел съемки, кто показывал это. Вот кто совершил преступление, и они остались безнаказанными. Поэтому я за то, чтобы мы записали в Конституцию вот эту сакральную вещь, что семья это основа общества. И это действительно добровольный союз мужчин и женщин. Не надо путать разврат с любовью. Это разные вещи. Так что мне говорят, вы вот, знаете, причем вот у нас вот некоторые журналы полистаешь, глянцевые, и там то один деятель культуры, то другой говорит, и у меня гражданский брак. Позвольте, давайте определимся в понятиях. Гражданский брак – это ЗАГС, это запись актов гражданского состояния. Вот это гражданский брак. Есть церковный, у э, православных или у христиан это венчание, у мусульман свой церковный брак. Но если просто э, мужик с женщиной стали вместе жить и, дай Бог, старгать детей – это не гражданский брак, это не церковный это вообще не брак. Это сожительство. Это сожительство. Но оно, конечно, очень опасное прежде всего для женщин, потому что они оказываются часто крайней жертвой. Ведь мужик пожил-пожил, а потом нашел себе более молодую. А женщина остается с, с детьми, и у нее никаких прав, она не жена. Хорошо там, если через суд ей удастся доказать, что какое-то имущество они нажили совместно. А если он все оформлял только на себя? И это, в общем, это уже все равно большие проблемы. Поэтому я за то, чтобы у нас детские пособия суперповышенные были бы не на мать и не на отца, Она бы... а на семью. Чтобы семья у нас укреплялась чтобы заставить вот этих вот людей, которые недооценивают юридическую сторону, все же вступать в брак законный, проходя через гражданскую процедуру. А если уже они понимают, что это такое, то, может быть, через обряд венчать. Сергей Николаевич, спасибо, вопрос связано с корреспондурной реформой. На ваш взгляд, нужно ли понять, что Сталин, народ заменить на русский народ с указанием последнего, что это такое точно значит, чтобы избежать национализма, сепаратизма и любого расхода России? Вы задаете очень важный вопрос. И половину ответа на ваш вопрос уже дал президент. Он дал это в декабре 2018 -го года, когда своим указом вносил изменения в основу национальной стратегии России. И там было написано. Впервые на юридически высшем уровне, на уровне указа президента, что многонациональный народ России это российская нация. Я этому порадовался, хотя я выступаю, конечно, как и вы, за то, что нам надо говорить о русской нации. Но э, российская нация и русская нация это немножко игра слов. В переводе на любые другие языки это наша. У них нет различия российская или русская. А у нас... У нас, для тех, кто понимает, о чем идет речь, это русская. Для тех, кто все-таки боится и считает, что его чем-то ущемляют, ну пусть он называет российская. ну пусть называет. Потому что это синонимы. Так как синонимом была Русь и Россия. Ведь Московское царство, которое называлось Русским царством, стали называть Россией, на определенном историческом этапе, когда к московскому, к русскому царству присоединились Славянск Вильна, когда вот произошли вот эти воссоединения западных славянских территорий, ну западных по отношению к Москве, это все равно еще восточные славяне были. Тогда стали говорить о России, но во всем мире это было одно и то же. Поэтому я за то, чтобы в Конституции записать вот эту хотя бы формулировку что многонациональный русский народ – это и есть российская, в скобках, русская нация. Или наоборот, русская, в скобках, российская. Почему еще важно, я хочу сказать, ведь сегодняшнее определение «многонациональный народ России», оно появилось в Декларации о государственном суверенитете 1990 года, по моему настоянию, потому что первоначально там значилось, что суверенитет в России принадлежит русскому и другим народам Российской Федерации. В чем была опасность этой формулировки? Очень недалекие люди, которые считали себя тогда национал-патриотами, говорили, что в Российской Федерации... Уже много есть республик разных, Башкирия, Татарская республика, Бурярская и так далее. Нам нужно сделать русскую, куда включить все области и края. И вы представляете, какая кишка тянулась вдоль этой границы, вот да. вдоль всей страны, внутри. Это был полный бред и полный ужас, потому что я выступал и говорил, а что? Те, которые живут Республиках, самопровозглашенных или бывших автономных республиках, они что, уже не русские? У нас вот эта путаница между великороссами, малороссами, белорусами и русскими, она играет негативнейшую роль. И поэтому, а, при, а еще в парад суверенитетов идет. Представляете, русские и другие, у нас внутри страны русские и другие народы. Это катастрофа. Это катастрофа побоялись в то время записать «российская нация», или, да, тем более «русская». А вообще против русских даже внутри Российской Федерации было очень много выступлений националистов этнических, которые боялись за себя. И... Но я так говорил и объяснял, что суверенитет не может быть делим. Вот если бы это смогли обеспечить на уровне Советского Союза, мы бы до сих пор жили в единой, не величайшей нашей союзной державе. Сергей Павлович, напоследок, что вы посоветуете молодежи России. Прежде всего, не оставаться безразличными к тому, что происходит в стране и вокруг стране. Это самое страшное. А понимать, что мы действительно сегодня находимся в состоянии национальной обороны перед внешним противником. А от обороны надо переходить к наступлению. Вот наступление – это помощь России, Сирии, это а, наведение порядка внутри страны, это элемент наступления. Если мы внутри не сумеем обеспечить а, консолидацию общества, мы не устоим. Вот поэтому я за то, чтобы мы могли добиваться через честные, прозрачные выборы победу патриотических сил. Не тех, кто имеет двойное гражданство. Вот эта мысль президентов в поправках для меня является центральной. Мы сегодня должны сделать все, чтобы проникшие к нам в поры власти представители транснациональных корпораций, которые на всякий случай имеют гражданство Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии, чтобы они были оттуда устранены. Мы не можем развиваться, пока у нас вверху кто-то из чиновников будет работать на два дома. На Москву и на Лондон. Вот это очень важно, и молодежь не должна оставаться от этого Но старания. Это является механизмом коррупции. Коррупция... В России сегодня нет коррупции. Да? Потому что коррупция... Это нечто преступное, исключительное, которое прячется, которым с трудом что-то узнают и с которым борются. У нас коррупция давно переросла в систему поборов, которая охватывает все общество. Спасибо вам за Спасибо.